С 21 по 23 ноября в Казани прошел финал российской национальной премии «Студент года-2018». Темой премии стала «Команда будущего», так как именно лучшие студенты, которых собрал зал в этот вечер, в скором будущем станут первоклассными специалистами своей области, будут двигать науку, культуру и спорт, и, конечно же, прославлять всю Россию. 63 субъекта Российской Федерации. А общее количество участников 5000 человек. этапе проекта приняли участие 500 лучших студентов вузов в 9 номинациях. Ежегодно студенты Казанского федерального университета принимают участие в конкурсе, становясь его лауреатами и победителями. В этом году студенты Кафу приняли участие в таких номинациях, как Общественное Года, Журналист Года, Интеллект Года и Старость Года. Вся моя жизнь – это общественная жизнь. Я не скажу, что я суперинтеллектуал. Да. И я не скажу, что я журналист или, например, ну я не староста вообще. Исследовательное общественность для меня самая близкая номинация. Несмотря на то, что я учился на экономической специальности, я занима... начала заниматься журналистикой с первого курса. И вот 4 года продолжаю ей заниматься. Когда я только поступала, я не знала, чем хочу конкретно заниматься. И благодаря тому, что я поступила именно на эту специальность, я нашла себя.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 эта традиция, позволю себе так сказать, зарождалась в нашей республике. У нас достаточно давно проходил студент года, и буквально пять лет назад. С Павловичем вот мы только что это обсуждали. Именно в этом зале было принято решение о том, что будет вот эта замечательная церемония студент года. Российская национальная премия ⁇ Студент года ⁇ проводится в рамках реализации федерального проекта ⁇ Национальная премия поддержки талантливой молодежи ⁇ Российская студенческая виста ⁇ с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. Диана Шилова, Леонардо Лютьяров, Универньюз.